Перед вами аккумулятор 60 ампер-часов. Это абсолютно новый аккумулятор. Цель эксперимента заключается в том, чтобы посмотреть на поведение и работу именно нового аккумулятора в переполюсованном состоянии. Переполюсовка данного аккумулятора почти закончена. Емкость была на первом этапе в половину меньше, но со временем она Приближается к заявке. Вот видно, что индикатор плотности зеленого цвета. Окрасился он в зеленый цвет уже после третьего подхода заряд-разряд. До этого он был белый. То есть уже плотность у нас восстановилась. Не мне одному будет интересно, что же будет происходить с новым аккумулятором при нештатной полярности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!